Ключи для наручников. И ключи для ящика. Ну что, погнали делать подлости? Вон тот чувак с телефоном. Эй, чувак, что за хер ты вытворяешь? Бля, херба чего? Чего? Чувак, это всего лишь коробка с замком. Чего? Чего? Чувак, это всего лишь коробка с замком. Бро! Бро, ну давай назад. Отойди, мужик. Нафиг ты украл мой ящик? Зачем ты украл его? Грёбаный воришка. А, чувак? Коробка с замком, бро. А, чувак, кстати, ключи в ящике. Не, ключи в этом ящике. Ты должен открыть ящик, если тебе нужны ключи. Он не понимает этого... Что ему нужно открыть ящик, чтобы достать ключ от наручников? Ага, чуваки. Тут должен открыть ящик, бро. Чувак, я пошел кататься со своими друзьями. Погнали, к девки. Че? Чего? Что? Это просто наручники на закрытом ящике, и все. Да, я знаю, это безумие несправедливо вообще. Ну ладно, увидимся еще. Ключей от наручников в коробке. Так что ты должна справиться с этим и сможешь идти. Эй, эй! Увидимся! Вот этот чувак. Не курите, это вредно для вас. Э, чё за х... меня? Что? А, да, забавная тема для тебя. Ключи от наручников находятся в этой закрытой коробке. Ключи от наручников в коробке, говорю. А ключи от ящика я схавал прошлой ночью, так что придется ждать, потому что выбливать их я уже не смогу. Че в натуре? Ну, я имею в виду. Реально что ли? ты имеешь в виду, ты не видишь, что это настоящее все это. Реально? Открывай коробку. Ну, это уже не моя проблема. Понимаешь? Ты думаешь, ты сможешь так уйти? это не моя проблема, не моя проблема, чувак. Ты дашь мне шанс, или попробуй догнать меня с этой сигаретой. Сиги убивают. Выкинь Сигу. Сигареты плохо влияют на тебя. Давай. Погнали, Готов? Чувак, как ты? Чего кого? Чего за х**? это ящик с ключом? Мои деньги и ключи внутри коробки? Чувак, нафига ты украл мой ящик? Не пи***и. Я тебя спрашиваю, нафига ты украл мой ящик? Вот нафига ты крадешь? Ты все испортил, бро. Я звоню копам. Чувак, у нас все снято на камеру, как ты украл мой ящик. У меня все заснято, все снято, бро. Я звоню копом. Я звоню копам, звоню копам, бро. Че? Че кого, братишка? Че кого? Что? Это ящик с замком? Что за это? Я тебе сейчас приколю, зацени прикол. Ключи от браслетов в закрытом ящике. Пи***. Не, ключи от ручников ящики. Я не знаю, как их достать. Разве это не смешно? Че? Разве это не безумие? Ладно. Ладно, мужик. Ладно, удачи с этим, братишка. Удачи, мужик. Эй, это просто шутка. Просто шутка, мужик. У меня ключи прям здесь, бро. Вот они ключи, бро.